Всем добрый день, сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз будем распаковывать чехол, уже не один мы его распаковали на моем канале для разных устройств и целей. В данном случае пришел чехол непосредственно для проводных наушников ТВС, 3 для Honor, либо Huawei смартфона, но мы будем применять их для других целей. Возвращайте часть денег за покупки в Алиэкспресс с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить банк Баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Во Первых что из себя представляет этот чехольчик? Вот такой чехол пришел. Внутри есть карабин для того, чтобы закреплять на какие-нибудь поверхности. Внизу есть сетка и карабин закрепляется непосредственно за это. Ушко, хлястик непосредственно на этом чехле. Для чего же мы его взяли, а взяли мы его для объектива, который тоже есть на моем канале, а конкретно для объектива Апиксель, который был недавно на моем канале, в настоящее время при помощи смартфона я его использую и снимаю данную распаковку. Такой вот силиконовый чехол, он помещается сюда без проблем, дальше помещается у нас зажим и помещается тряпочком для противки текла, все это успешно закрывается и в таком виде переносится. А как сюда помещается непосредственно ТВС наушники? От озвученных смартфонов я сейчас картинку здесь предоставлю. Но в данном варианте я использовал непосредственно для того, чтобы разместить именно внешний объектив на смартфон, это пиксель аноморфный. Для того чтобы было удобно носить, переносить, чтобы не валялось в разных местах сумки и так далее. А все было непосредственно в одном месте, а именно в этом чехле, для того чтобы проводить емку на определенных локациях. Вот такой вот чехол, помимо того, что можно использовать непосредственно для проводных наушников можно еще и применить его для переноски и хранения внешнего объектива почему-то Apexel не предоставляет как вот например у Lanzi была тоже у меня распаковка данный тип чехлов хотя в настоящее время по моему они перешли на варианты с чехлами всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания